Капывается, но ну, это что-то невероятное, какая замечательная картошка Вау! да куда будем девать <laughs> куда будем девать да очень много конечно и такая крупная вся хорошая Ой, даже вообще мелочи мало по особому способу сажает муж я показывал как он окучивает вот. а, окучивателем без особых усилий но так много это просто огромное количество так что будем наверное издавать ее потому что у нас едоков мало так слово главному главному Слово главному, человеку, который занимается картошкой. Помощников давайте, помощников сюда. Ага. А с кем, с кем сажаешь? Сам сажаю, сам обрабатываю, сам собираю. Ага. Больше никого нет, да, рядом? Жена немного иногда помогает. Аркадий, тут рукой водит. Ага. А сколько уже собрал картошки? Ай, не считай, я до трех только умею считать. Ну все-таки, ты не прав, зачем? Ты же, ты же считаешь? Ты же считаешь сколько получилось? Вот второй день копаем, сколько только, получается? 45-50. Ну много что ли мелочи? Много? Мелочей нету. Что, кур кормить нечем? Кур, кур, Крупный кур. Будем резать? Резать, резать. Да, будем. Резать. Ну сколько вот сейчас ты уже это самое. Ты же тачками возишь, знаешь, сколько там получается? 56. Нет, 5-6. Ну, что, что такое 5-6? 13-14. Так. Ну сколько вот сейчас в ведрах получается? Собрать? 14 тачек, 14 нужно на 4. 56 ведет, что ли? Это вчера было, да уже? До, до вчерашнего дня. А до вчерашнего. Сегодня уже. еще Сч, Счет другой, да, пойдет. пойдет. Да, картошка исключительная, конечно. Под вот сорт нас не подводит, мы не знаем, как он называется, конечно. Но мы один год полностью поменяли, да, сорт весь. Да. Как-то все сажали, ну что было, скажем. А потом взяли, все-все поменяли, ну но... Картошка, конечно, исключительная. Мы сдавали даже ее вот в этом году в кафе. Там хорошие такие отзывы. Говорит, замечательная картошка, замечательное пюре делается из нее. Вот посмотрите какая. Вау, вау, вау, вау. Ну, здесь попадается красная, конечно, но в основном у нас белая картошка. Кто бы знал, какой сорт. Ну, сорта хорошая. Давай. Давай. вами отдыхайте. Эльвира, сидите. Возьми хлеб, конечно, отмечено. Ну, что, в связи с чем такую утку? Саша, молодец. Это Саша, на Картошка, картошка. на утку, что ли? Товары на квитам да. Кркеле товары вий вийквал сарамене. Того неакнун, сего неакнун, дусларнун Тугани окна, цигани волны, Сигань орнень, дусларень,